Так, ну что, привет девчонки и мальчишки, а также их родители. Сегодня вам я покажу, где я проживаю. Если вы захотите арендовать на свой отпуск, самостоятельно приехать в Таиланд. Если вам нравится место, где я живу вы можете арендовать вот так вот реплика выглядит у нас сейчас одну секундочку в общем трехэтажное здание номера также вам покажу есть автомат для забора воды или набора воды как правильно есть также стиральные машины одна 30 стоит бат другая 50 бат нопа ну, Кнопка у нас дела делает. Есть также холодильник. А, вы можете приобрести здесь прохладительные напитки, пиво. Это наша Фая. Фая, скажи привет. А, привет. вот Она уже по-русски говорит у нас. Фая у нас администратор. Она а, заселяет вас. Сейчас вам номера все покажу. Ну, не все, там два номера. Фай, а, ah, please, key. Number. Пойдемте посмотрим. Сейчас сначала территорию, а потом посмотрим уже номера. Так, ну здесь у нас парковка для байков. Вот Таечка живет. Мурая постоянно. Не хочет общаться. Здесь можно байки припарковать. Также через тайцев можно снять. Ну, правда, немного у них, но есть какие-то сдачи. Вот такая вот территория у нас. Ну, уже показывал не в одном видео, просто снимаю для новых. Бассейн недавно отремонтировали. И сейчас он стоит на клининге. То есть его проверяют, дезинфицируют. А есть вот такая вот территория, постоянно здесь тенечек. То есть не надо там на солнце постоянно жариться. This is a place that I call home. есть вот такой вот даже лежак тут же весь вещи можно просушить есть вот такие вот лежаки они снимаются, выносятся на территорию это специально их убирают чтобы от солнца от климатических условий они не портились вот такая вот палатка можно поспать есть вот такой вот гамак кнопка здесь у меня бегает ну, не как дома, а дома. То есть хозяйка такая маленькая. В общем, плитку всю поменяли. Поменяли вот эти вот пластмассовые, потому что они проваливались. Все это заменили. Обрезали очень много сухих веток. А территорию немножко облагораживают Вот есть первый этаж, но у него вот такой вот выход. То есть дверь и окна. А второй, третий этаж... А, все вот с такими выходами ну, мы сейчас с вами пойдем все это посмотрим ну а пошли но пойдем да ребят еще самое главное не сказал сколько стоит это все а, 7000 стоит а, второй третий этаж и 8 тысяч стоит первый этаж. Не знаю, почему такая разница. Но ну, цена фиксированная. <coughs> Wi-Fi присутствует. В каждом номере есть холодильник. Где-то вот такие стоят, где-то поменьше чуть-чуть. А есть телевидение, но нету русского. Но я думаю, что скоро этот вопрос все-таки решим с хозяином. И, наверное, запустят здесь русское телевидение, чтобы могли смотреть русские каналы. На первом этаже сейчас покажу маленькую территорию. Может быть, из-за этого она дороже на 1000 бат, потому что на первом этаже есть еще дополнительная территория. Есть вот такие вот столики. Но вот сейчас время еще обеда нет где-то. Ну, или есть уже 12, смотря у кого, во сколько обед. После 12 здесь тенечек. А здесь можно также спокойно сидеть, то есть как бы в тихой атмосфере. И наслаждаться отдыхом в Таиланде. Ну, пойдем на второй этаж. Пошли. То есть сюда в отель можно, именно в этот отель, где я проживаю, можно с животными приехать а, без проблем. Рядом находится ветклиника. Также без проблем вам могут сделать документы на вылет. А вы, то есть не будете. Пойдем к нам дальше. А вы, то есть, ну, все рядом. До моря 800 метров. А, инфраструктура. Ну, до транспорта нужно дойти, еще раз говорю, 800 метров, потому что а, здесь штуки не ходят. Здесь нужно арендовать или свой транспорт, или, так, или пешочком. В общем, до моря погулялись. У нас как раз выходит, все правильно, я первый раз повернул. Он, по-моему, у нас самый последний, если я не ошибаюсь. Это вот а, утром на этой половине строения вас солнце не будет будить то есть лучами но зато потом весь день солнышко будет вам светить именно в вашу сторону сейчас покажу да, вот он 18 он крайний номер у нас кто хочет это бывшие жильцы покупали специально оставляют, ну потому что забирать с собой уже не забирают вот такой вот номер а, ключ, а, свет включается вот по такой карточке а, вставляем сейчас тут еще отключен основной рубильник включаем и зажигаем а, тут все, выключали в общем вот туалет Душ, как я говорю, умывальник, подмывальник, обосральник и душевальник. А, все это работает. Здесь у нас зеркало. Кому это интересно. Вот такая вот комната. Она с перегородкой. Есть без перегородки, то есть этой перегородки нету, Большая комната. Вот такой вот холодильник. Есть также кухонка маленькая, есть стол обеденный, в общем, это вот самый такой люксовый номер получается, потому что, ну не то, что люксовый, но цена у него 7000, здесь еще у нас одно зеркало, а, телевизор не на стене, а на какой-то полке, вот такая вот кровать. Но если вы приезжаете с детьми, это надо а, дополнительно оговаривать, то выносят второй диван и ставят. Вот он у нас, вид с балкона. И вот когда солнышко сейчас зайдет, она выйдет, там у нас будет закат. То есть весь день солнышко жарит нас. Бассейн, конечно, сейчас вид не очень. Но, говорю, его делают сейчас, чтобы сезону уже было все готово вот так вот это все выглядит сверху ну и сейчас мы пойдем посмотрим еще один номер соседний со мной на ну, пойдем ну вот тут как хозяйка вторая фая у меня бегает все такая главная наглая да О, пошли <coughs> в общем вот такая вот кухонка. Холодильник, все это я вам уже показал. Так, включаем и выходим. Дверь закрывается. А, можно не ключом закрывать. Можно нажать и все, и захлопнуть дверь. Главное ключи с собой забрать. Ну, даже если вы забыли, О, пошли. Даже если вы забыли ключи, а, ничего страшного, потому что у файя есть дубликат а, и можно спокойно открыть. И можно не переживать в плане того, что на каждом этаже а, стоит камера. То есть все коридоры а, просматриваются. А, просматривается также лестница. Кто поднимается, а, просматривается при отельная, ну, то есть придомовая эта территория. Две камеры стоят. То есть машину, там, байк, можно оставить, шлем спокойно. В общем, вот такие вот дела. Сейчас мы с вами посмотрим а, еще один номер. Уже на той половине, на которой я проживаю. У меня получается утром солнышко, после обеда его уже нету. И потом весь остальной день я наблюдаю солнышко. То есть у меня балкон вот этот жаркий становится. И я основное время свое провожу а, на втором балконе То есть, вот есть общий балкон, можно время проводить Можно на своем собственном Сейчас мы кнопку У меня специальное ограждение, чтобы кнопочка не бегала Куда кнопка? Давай, иди сюда, пошли А, нам же не сюда Нам вот соседний номер Сейчас мы его посмотрим Также бывшие жильцы Оставили Москитную сетку Вот это для комуха. Вот ключ. Также еще вот этажи у нас убирает Таечка. Что-то у нас фокус не фокусируется. Вот а, убирает у нас этажи. То есть и мы идем смотреть с вами номер. А, все то же самое, что в первом номера я говорю. Идентичные. То есть все, то же самое. Есть номера, которые с перегородками. То есть это отдельно там строилось. А, есть вот такой шифонер. Вешалки, а, тумбочки. О, у меня вот такого нету почему-то. Такой вот штучки у меня нету. Хотя такой же шифонер. А. Так, есть раковина, ну, то есть кухонка. И, как я говорил, есть диван, то есть, для ребенка там, если там двое детей, то есть, взрослые на большой кровати, детям на диване, телевизор, но ну здесь уже на полке, на стене висит. Здесь у нас зеркало и вот такой вот балкон, балкон. То есть, отсюда вот такой вот вид у нас открывается маленький столик два стула то есть мы сами были сейчас в самом крайнем в том вот куда я пальцем показываю и вот такой вид и здесь уже также можно сейчас вот солнышко уйдет я говорю солнце будет туда светить а здесь будет тенечек по поводу электричества электричество здесь немножко дороговатое ребятки электричество стоит 7 бат ну, есть выход из этого положения. Сейчас мы камеру на себя крутанем. Есть выход из этого положения. Включаете вентилятор, открываете балкон. И вас, то есть, обдувает вентилятор. С вентилятором намного дешевле уходит потому что я кондиционер вообще не включаю. Я пользуюсь только одним вентилятором. Сейчас мы камеру поставим пользуюсь этим вентилятором мне этого вполне хватает поэтому если кому-то еще понравилось мои контакты есть под каждым видео пишите, звоните будем обсуждать я вам буду высылать фотографии но в принципе говорю, то, что я вам показал на видео это все одно и то же ничего нового вы не увидите в моих фотографиях но если кому надо, могу прислать и также помогу забронировать на ваши числа на какие вы приезжаете ну, сразу хочу предупредить, если вы приезжаете на неделю или на две, у вас в любом случае будет оплата как месячная, то есть 7 тысяч, 8 тысяч, смотри какой этаж. Так что считайте, сутки стоят 600 бат, по-моему, если я не ошибаюсь, 600 или 500 бат. По-моему, 600. Так что если брать по суточным, все равно вы на те же самые деньги попадаете. При выезде, если у вас все хорошо, номер вы сдали, это как везде, вам депозит возвращается, ваша сумма. Бывает, что даже а, за сутки заранее, то есть человек говорит, мне нужны деньги, у меня не осталось денег, я хочу на базар, можно депозит забрать. Я уже, были просто такие случаи, я походил к Фае, говорил, Фай, все окей, депозит, пожалуйста, человеку, он завтра съедет. Фае шла, сразу снимала счетчики, и, то есть отдавала депозит. Так что, кому понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь в соцсетях. И в следующем видео я расскажу, сколько нужно денег, чтобы прожить здесь. Потому что до этого видео я выпустил антивидео по одному молодому человеку. А, про бабушку за 16 тысяч отправить. Я расскажу реально, сколько нужно денег. А, мне уже написали в комментариях, чтобы я снял и рассказал, сколько нужно денег на проживание а, ну, в течение месяца. Средненькие, чтобы себя не ущемлять. кушать нормально, там, отдыхать. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой контент, обязательно вот так вот ставьте. А кто ставит э, дизлайки, я говорю, мне похер на ваши дизлайки. Также на ваши гнилые комментарии, кто там пишет, пытается с чем-то меня подздеть. Я ложился с прибором на вас и на ваши комментарии. Все, с вами был лысый. Смотрите, оставайтесь ста, со мной. Ба блядь.